Сегодня мы будем строить корабль за одну минуту, 5 минут и 10 минут, и потом на этих кораблях доплывать до самого конца, ну или хотя бы попытаться. А -а -а. Давайте начинать строить эти кораблики. И сейчас будет первый раунд, в котором я запущу таймер на одну минуту, и мы будем строить корабль. Поехали! -пое -пое -пое. Я построю железную лодку, потому что железо красивое, крепкое, крутое, замечательное вообще. Так, осталось 5 секунд, давайте скорее заканчивайте. 3, 2, 1, 0, время вышло. А давайте посмотрим у кого как, какие лодки получились. Это, это моя, моя лодка. Ну что, давайте посмотрим какие лодки получились у остальных участников. У Арконуса а, вот такая золотая лодка с двумя моторами. <свист> у Гупаса... Э, что это? Сондер на потик. путь, что ли? У сондера потик есть. У кибера это что такое вообще? Ты дает там куда депуешь, интересно. У паштета у нас вот такая золотая лодка, похожая на унитаз, что-либо, да? Что, не понял сейчас. Так, ладно, давайте. Включаем воду и поплыли. Нам надо доплыть до самого конца на своих лодочках. О, куда паштет улетел? Паштет самый депуешь. Ч ⁇ за мной повеешь, так нечестно? Давай я за тобой. Так, что у нас здесь? Купас пока еще живой, Кибер тоже. Сондер, здорово. Кстати, можем же друг друга подбить, по идее, да? Сондер вообще без кресла. Да? Здорово, Сондер. Ладно, не буду. Лисы добрые, они плавать не могут. Э, а тебе кибер можно, давай, поехали. Нет, купас, сейчас утонь, садись ко мне, ко мне садись ко мне, ко мне. Давай, а Ай! У меня водка взорвалась Ко мне два лиса переехали, и со мной едут. Сондер выбывает! Он тут все, он проиграл. А мы тут с купусом до сих пор плывем на своей лодке. Ниндзя, здорово. Мое кресло сломалось. Его гриб сломал. Теперь я тоже без кресла. Купус здорово. Фу, это от кого так воняет? Это кто такие? Почему они по нам стреляют? Короче, там совместно. Ай! Крыша сломалась! У нас двухэтажная лодка. Я на втором этаже живу, а купус на первом. А, хорошо. пока О, где это мы оказались? О, все, купус! Oh, капец. А! Почему я под воду провалился? Мы с Кубасом под воду провалились и утонули. Мы с Кубасом и Сондером и Кибером все выбыли. Остался только Паштет и Арконус. Мы даже не знаем, что. <таспоминут> <где говорить> Сейчас я к вам доберусь. У меня эти маленькие рога появились. Здорово! Вы оба доплыли до конца, что ли? Да. Молодцы! Давайте приступать И ко второму раунду. А, сейчас у нас будет второй раунд, в котором мы будем строить постройку, то есть корабль за 5 минут. Я включаю таймер через 3, 2, 1, 0. Начинайте строить корабль. 5 минут, я Мне думаю, это очень много, поэтому можно построить огромный корабль даже. три два один ноль время вышло все заканчиваем, заканчиваем что у нас за корабли вообще тут получились ого у тебя какой-то черный такой корабль вообще ну я типа хотел сделать такой маленькой лодочки а вот, здесь у нас корабли купуса в этот раз купус э, сделал а, вот такой пиратский вроде бы корабль с зегом и турбинами у сондера опять плот но он уже умеет путь хотя бы здесь у нас что это такое золотой, золотой кусок золотой утюг золотой утюг интересно он не утонет а здесь у нас корабль кибера у него есть защитное поле, пушки, и все. Ух. Садимся по кораблям и готовимся. Можно добавить свет один, один блок света. Я вообще моторы на ставлю. Наши корабли закончены, и давайте отправляться в море. А, вы уже включили воду. Паштет снова полетел сразу, как пуля, и сразу же перевернулся. Паштет там живой? Он, он летит, да. это летающий утюг. Красной брони бронированный утюг. У меня лодочка медленная получилась, но пойдет. Арконус очень медленно передвигается, да. О, ну, Купус готова... вообще как-то развернулся странно, но все-таки повод. Теперь вообще как этот, как улитка какая-то двигается. Он даже вообще не двигается. Меня, меня вода кусает. Сондер вода кусает, он не может быть. <сос> Сондер на последнем месте, О, боже, он до сих пор а в самом не сзади. Понять. Нет, зачем ты спрыгнул со своего водки? Водка Сондера поплыла дальше, а Сондер остался на берегу. Сондер снова самым первым выбывает, а его водка пойдет вперед. А у меня здесь что? Я даже не могу ехать, у меня она слишком тяжелое. Вы, кстати, тут дорогу почистили, спасибо. Не ешь меня. Купас, что с купасом? Он вообще перевернулся, но он уже прошел пол карты. О. Я стиральную машину проплыл! Да, я вижу! Он на финальном уровне! Зачем ты туда залез? А тебя воняет какими-то <звы> грибочками опять фиолетовыми Давай, ты уже в самом конце, ты самый первый! Я знаю! Прыжок! Я... Все. Паштет снова приплыл до конца, и самым первым! Ой, каменный пляж, ребята, ну это я вам не забегу О, ГГ, короче, у меня минус-потор Но я где? О, грибочки. Я медленно, но уверенно плыву. Я вообще доплыву да, до конца когда-нибудь. Я да. самый последний пока что. А, кибер у нас вместе с Арконусом на одном уровне остановились. Вот там Кибер, я его вижу. Я рядышком. Нет, камушки не нападайте на меня. О, Кибер по мне огонь открыл. Арконус уже на медовом уровне. На тебя сейчас пчелы нападут. Кибер тоже заходит уровень с медом. О, все я все тоже все. на уровне с медом. О, привет, я Кибер. Падаю. Я даже быстрее Кибера. Я обгоняю Кибера. все, пока, Кибер, ты на втором месте теперь. Ну, да. Ай, мое кресло сломалось. Ну ничего, у меня тут есть кресло для особых пассажиров, в которое нельзя сесть почему-то. Моя кепка, повезло. моя птичка, нет, нет, мой кораблик. Пельмешек умер, что ли? Да, пельмешка что? съели. Хо, все, Кибер проиграл у него, нет корабля. Кибер утонул, остался только Арконус и я. Привет, Арконус, можно на твою лодку пересесть? Ну давай, садись, только наверх давай как-то. Ну давай быстрее пока Ладно, я не могу, не могу залить. Я залезу на свою. Почему она перевернулась в самом конце? Ладно, я покажу живой еще. Давай, ты ломай камушки, я буду за тобой просто плыть. Мы на последнем уровне с тобой, давай. А, нет, нет, нет, нет, Ладно, все, я начал Моей там конец кого укажи. Нет, я умер. О, все, минус Спасибо за лодку, кстати. Ла, моя водка даже впереди твоей плывет. Смогу я до нее добраться, интересно? Оп, все, я на своей лодке снова. Ура, я, я почти не... доплыл, я буду вторым. И... Я вроде бы живой еще. У меня нога отвалилась, я живой. Ура, я доплыл до швыжука. Крутой кораблик. Это был второй раунд, и сейчас мы будем приступать к третьему раунду. Мы будем строить сейчас лодку за э, 10 минут. Бедный Нубик, вы что с ним делаете? Нубик, он живой? Паш, я что-то с ним сделал. Так, сейчас я включаю таймер на 10 минут, и мы будем строить лодку за 10 минут. Включаю, все, стройте лодку. Прошли 10 минут, и сейчас мы будем смотреть, что у нас за кораблики получились, и отправляться в долгое плавание. Вот, что тут у тебя Арконус получилось? Это что такое? Колеса. У тебя тут есть колеса, пушки, э, ускорители. Ой, ужас, что это такое? Куча пушек. Ну а что, нормально? У купуса вот, как... есть вот такой корабль, он очень похож на звездолет. У него даже есть гарпуны, ускорители. А это почек Сондера с маленькой пушкой. Да. Серьезно. Это корабль Кивера, на котором прям вообще очень много-много-много пушек. Я надеюсь, что он поплывет. А это корабль паштета. На нем есть две пушки и. О, скоростной! Ладно, я вылезу пока еще могу. Через 5 секунд мы отправляемся в наше плавание. Короче, все. Отплываем, можете начинать перестрелку. Огонь. меня полетел. Куда сразу полетели? Три корабля сразу влетели. Ты куда? Арконус, ты живой там? У Купас полетел вперед. Арконус уже проиграл, как это так уж. Нет, я жестко влетел в сундук. Блин, Купас, похоже, сейчас победит. Да, он очень быстрый, он уже до конца доплыл. Он к себе Сондера посадил, и они полетели в конец. Они уже у конца, они прошли. А зачем вот Сондра тогда нужна? Тем временем, я... Сейчас я к тебе кибер приплыву, тебе будет скучно. Я тебя уничтожу. Вот так, у нас должна быть война. А, ну делать? Я поплыл назад, чтобы с вами сражаться. Я поплыл назад. Застану в расплох. Ой, куда ты я залез? Помоги. Я поплыл назад, чтобы сражаться с вами. Да? У нас тут проблемы небольшие. Привет! Привет! Поучай! Ты мне кресло сломал, да вы заколебали! Поучай, ты обездвижел! Паште, да тебя победил, ты понимаешь? Да, ты не победил. Я сверху Пока. кибер! Нет! А Нет. ты где кибер? Я до тебя Че, пытаюсь стой, доплыть. Твой корабль а, прыгает, я. еду ползу. за вами. Я умер! Нет, кибер. как так? Я почти до тебя доплыл а вот я тебя вижу твой корабль то есть а хотя нет, нажми о, на кнопку что а, это такое нажми, все всё, это капец <сёк> я тут проиграл там. тоже все я тебя не вижу где вы, я за тобой еду я за... о нет я уже за... ух привет. ой что это такое там привет <сёк> <на них. сёк> ты видишь меня это хлеб Хлеб, не помоги. ломай мои колеса, слышишь, что я сейчас теперь вернул. Залезай. Ай, больно. А здесь... Давай, плывей, сука. А, ты мне колесо сломал. Ай, да? огромный гублик стир... меня поймал. Мне вы еще увидите такое. Я больше не буду Ах, с тобой плыть, я на тебя мой. обидел. Ай, нет, я сейчас стиралку упаду. Ай, нет, сейчас стиралку упаду. нет Нет! Нет! все конец Ух, стиралку упал! Ух, стиралку упал! Все, это, минус пушку. Лучшие не надо! не А я еще. Помогите! Он, он, вон он, он, он снизу, он есть там, он есть там, вон он. Вот, я. Yeah. Давайте все к нам. Нет. остался только один бог мне кажется у меня осталось только время на то, чтобы попрощаться и попросить вас поставить лайки и подписаться на канал и вот другое интересное видео а с вами был games всем пока